После военные годы СССР учительница спрашивает у детей Дети, вы чем-нибудь помогали солдатам на фронте? Анечка протягивает руку и выкрикивает Я, Марья Ивановна Учительница ее спрашивает Чем ты помогала солдатам, дорогая? А она ей в ответ В довоенные годы я устроилась на швейную фабрику и шила для солдат когда началась война, я устроилась в военный госпиталь и лечила. Раненых солдат Потом учительница спрашивает Петеньку Петенька, а чем ты помогал в эти тяжелые времена солдатам? Петенька отвечает А я работал поваром и готовил для солдат вкусные и полезные блюда Из того, что отнимут у немцев или то, что найдем в лесу Ну и дошла очередь до Вовочки Учительница его спрашивает Вовочка, а чем ты помогал солдатам? А Ловочка ей отвечает. Я принимал участие в боевых действиях. Ну и как, Волочка, твои были успехи на фронте? Спрашивает его Мария Ивановна. Да, в общем, хорошо. Подавал солдатам снаряды, отмывал потом танки и ракетные установки. Ну и как они тебя хвалили? Спрашивает Мария Ивановна. Хвалили! весь голос! Заргут, Вальдемар! Заргут!